Сет 1 Аврора. Как принимать. Программа детоксикации организма. Это подготовка комплексной очистки организма. Первое. Нам надо наладить качество воды. Для этого мы используем коралл. Один пакетик на полтора литра. Сиэннджи для улучшения качества крови. Одна чайная ложка на стакан воды утром и вечером. Солбери. Это антиоксидант. Одну капсулу утром и вечером. Нам нужны аминокислоты. Для этого мы принимаем румалин, две капсулы на ночь. Чтобы нормализовать бактериальную фору кишечника, мы используем симбион. Это пептиды бактерий. Принимаем по одной таблетке утром и вечером. Дозировки применения программы могут меняться в зависимости от возраста, веса и задачи, которые хотим решить. По этому поводу лучше обратиться к личному консультанту.